а теперь поехали. Сегодня я вас знакомлю э, так, с возвращением легенды. Сова В.Р. Это э, неофициальный клиент ВКонтакте. Просто крутое приложение было в свое время. И сейчас оно опять появилось. Какое-то время оно перестало быть. Не знаю по каким причинам. Сейчас есть опять. Слава Богу оно работает. Все. Есть настроечки. И настроечки вот они. Сами, самого приложения. Что очень интересное. Что здесь у нас есть, дорогие друзья? Лента новостей. Вы здесь что-то можете включить, что-то отключить, как хотите вообще. Лайки справа или слева. Как вам удобно, короче. Вот В этом прелесть данного приложения, что оно может делать, в принципе, очень многое. Потом интерфейс, пожалуйста, новый дизайн меню профиля, требует перезагрузочка. дальше описание иконок внизу, отображение абсолютного времени, отображать абсолютное время, 5 минут назад, там, редактировать док бар, пожалуйста, что вы хотите, чтобы у вас здесь было, то у вас и будет, какие-то отключенные элементы, что-то наоборот включить или добавить, вот друзья, допустим, у меня их нет, могу включить, хоп, сюда менюшечку добавить, что-то отсюда убрать, а что-то добавить наоборот. Я думаю, с этим тоже понятно. Видите, у меня и друзья уже появились. Пожалуйста, здесь уже есть. Идем далее. Настройки. И смотрим. Интерфейс, да, мы с вами смотрели. Интерфейс. Описание кнопок. Редактирование. док-бар, Раздел при открытии. Вы можете здесь отредактировать и сделать дальше. Сменить иконку можете. Поставить обычную или какую-либо из этих. Далее, что у нас здесь еще есть? Язык приложения. Задать можете. Есть несколько языков. И дальше поехала Отключить приветствие. Отключить промо сек секцию. Да, отключить секцию ВК Отключить секцию продвижения. Отключить виджет Маруси. Все это, дорогие друзья, легко отключается. Вообще включили, отключили. Без проблем. Чего не хотите, того у вас и не будет. Дальше. а У нас есть с интерфейсом. Мы разобрались. Да, разобрались с интерфейсом. Теперь идем дальше. Темы. Есть темы. Их, видимо, где-то можно скачать. Я пока этот вопрос не изучил, поэтому ничего вам пока не скажу. Именно по вопросу темы. Но думаю, что в ближайшее время сообразим. Они, видимо, где-то скачивают. Дальше сообщения. Есть не читалка. Да? Глобально ставите, и у вас везде будет показывать, что вы еще не были, не читали э, сообщения. Либо задать э, отдельно, выключить его, допустим, в личных сообщениях, поставить нечиталку в беседах, в группах ботов, и все-все-все, все пожалуйста, здесь есть. Далее, прочие подсказки, эмоджи, игнорировать стили чатов. Не, удалось, э, не удалять сообщения, пожалуйста, не удалять сообщения из кэша, работает только когда программа запущена. Истории редактивные, пожалуйста, отключать запись голосовых, э, отключать запись голосовых сообщений через микрофон или Bluetooth наушников. Включать и все остальное, здесь много всего. Идем дальше. Есть пин-код, который можно задать для приложения. Есть push уведомления, которые тоже можно редактировать. Есть сеть, пожалуйста, и вы задать ее можете, какую хотите. Сава спит авто автоматизация вашей жизни. Здесь можно добавить скрин. А, что это делает? Ну, скрипт, вернее. Если он у вас есть, я просто не вдавался в эту тему и не могу вам ничего сказать. Дальше стикеры с Telegram можно сюда добавлять. Активность, пожалуйста, выключить или включить эту активность, и вас не будет видно. Отладка и вообще о моде. Здесь мы можем посмотреть, доступно обновление или нет. Вот она группа Telegram в канале, куда мы можем пройти что-то узнать нового, ну или обновить сервера Сова. Вот такое-то интересное приложение. Если оно вам нравится и вы хотите им пользоваться, то пожалуйста, в описании видео ссылочка.